Приветствую вас, друзья! Тема сегодняшнего видео – постапокалиптическая антиутопия. Довольно редкий киножанр, совмещающий в себе, казалось бы, несовместимые вещи. Ведь апокалипсис всегда хаос, а антиутопия, напротив, построена на иллюзии порядка. В 2013 году корейский режиссер Пон Джун Хо за несколько лет до того, как на весь мир прогремели его паразиты, выступил в роли сценариста и режиссера для фильма «Сквозь снег». Недалекое будущее. Ученые в попытке остановить глобальное потепление распыляют в верхних слоях атмосферы некий химикат, и планета постепенно погружается в арктический холод. Железнодорожный магнат Уилфорд на деньги спонсоров строит огромный поезд, работающий от вечного двигателя. Когда температура на земле становится непригодной для выживания, стальной ковчег отправляется в путь по Трансевразийской магистрали. В поезде, как и в любом обществе, существует деление на бедных и богатых. Первым классом путешествуют сильные мира сего, а в хвосте – бедняки, которые нужны как рабочая сила и прислуга. После 17 лет беспрерывного движения в хвосте назревает очередное восстание. В главных ролях Крис Эванс и образ его героя в этом кино сильно отличается от примелькавшегося амплуа Капитана Америка из Марвел. Сон Конхо, звезда тех самых паразитов и любимец режиссера. А также Тильда Свинтон, Джейми Белл и Тред Харрис. В общем, фильм собрал под одной крышей множество знаменитостей из разных стран, обзавелся поклонниками и был удостоен ряда наград от азиатских киноакадемий. В 2015-м было объявлено о приобретении прав на телеадаптацию фильма и производство сериала началось, но уже не в Корее, а в США. Дело двигалось медленно, со скрипом, неоднократной сменой продюсеров и режиссеров. А потому только в мае 20 -го года сериал наконец родился. Суть осталась прежней. Огромный поезд в тысячу и один вагон безостановочно несется сквозь заснеженные земли. Богачи стараются вести привычный им образ жизни, а в хвосте едут безбилетники, силой прорвавшиеся в поезд перед самой его отправкой. Но, в отличие от фильма, сериал показывает нам другой временной период. От начала движения рассекающего снег поезда прошло только 7 лет. Постоянные восстания хвостовиков жестко подавляет маленькая армия, так что жизнь пассажиров первого, второго и третьего классов идет своим чередом. Но однажды в поезде происходит зверское убийство, и один из пассажиров хвоста получает возможность попасть в высшее общество. Сериал не копирует фильм, а скорее углубляется в его сюжет, что позволяет рассмотреть отдельные судьбы и проникнуться напряженной атмосферой замкнутой системы поезда. Американцы принесли прекрасные спецэффекты, добавив тем самым зрелищности происходящему. Главные роли у американской актрисы Дженнифер Коннелли и рэпера и автора песен Дэвида Дикса.